Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи гости моего канала. С вами за я, мы, Серые Кролики. Ну вот у нас замечательно сегодня не только настроение, но еще и день оказывается. Потому что приезжали сегодня из Березинского района люди, приобрели иное количество крольчих вместе с крольчатами. Поэтому поголовье у нас сократилось очень сильно. Осталось всего лишь 8 кроликоматок. Дальше заказали мы на 21 веке устройство для уничтожения комаров. Какое за сколько? Для чего? Все, друзья, увидите, как только мы сюда его установим, потому что машка летает, помещение не герметичное, и нужно их уничтожать не только вакциной, но еще и устройством, как точно называется, я не помню. Ну, не суть дела. Дальше там клеточка я немножко переделал, чтобы не было вот этой вот всякой гадости, которая вы сейчас видите, она все клипенькая. Ну, надоело мне это, Уже было давно, вот, о, видите, какашка. Идея была интересная, но воплощение, как, конечно, как всегда. Пройдем. Ксюнька показывает, что у нас осталось. француженка такая с крольчатами. Пусто, пусто, пусто. Крольчиха вот такими маленькими, совсем маленькими. Пусто, пусто, пусто. Орша, привет. Серебро, раз. Серебро, два. Здесь вот такие вот крольчата. Крольчата. Здесь кроликоматка после случки. Здесь у нас после случки. Там на окроле. Ну, не это самое главное, думаю, покажу, что действительно 8 кроликоматок, крольчих немножко, было и 18 и 20, ну это не самое главное. Главное то, что наконец-то дошли руки, доделать эту клетку. Заднюю стенку, вот полностью заднюю стенку, так как здесь этот ряд был рассчитан у меня для кролей и малышей на откорм, то есть на мясо. Заднюю стенку я полностью прибил сетку. Полностью. Сделал сверху брусочек пустил, для того, чтобы на его можно было нависить петли. Здесь сделал устройство. С двух сторон оно зажимается, откидывается легко. Вешается, чтобы не поцарапали. Здесь вот такой вариант. Хотел сюда еще поперечную для жесткости, ну, пока не нужно. Если что-то будет похвата, щенка ходи показывает, каких здесь. Здесь у нас 6. Вот таких билбосов сидит, здесь у нас сидит 5 билбосов остатки, нужно кобликор насыпать, здесь у нас таких сидит 6, они из разных гнезд, то что люди не купили, то есть осталась самая маленькая, кривенькая, косвенькая, ну давайте говорить правду, как это говорят, да? все, говорят, вот так откидывается, больше уже я ничего не смогу сделать, то есть чистить так сильно мне тут не нужно, вы понимаете, друзья, что все у меня пол, поэтому не такая проблема, как раньше у меня было и сильно откидывать на всю сторону, мне нет нужды в этой стороне я буду делать, конечно, чтобы в таком положении я мог сделать для того, чтобы я мог доставать, что крочат с маточника маточники у меня все-таки к стенке не здесь ну вот так вот, вот такой план заново, что же, оп пружинки не покупал, потому что это все металл вот, поэтому только проволочка и с помощью натяжки здесь, здесь сюда ходишь Здесь у меня сделал вот, отверстие небольшое, откинул, ну, чтобы не царапать сюда. Здесь тоже. же, Оп. закинули, чтобы не царапаться. Здесь у меня три крыла, один у меня, вот это серебро Орша, здесь Минск сидит, этот минский поместный кролик, а это у нас Чаус. Вот. Могильвичанина мы продали. Это Чалсы, э, Минск и Орша. Серебро, помесь и серебро. Та же самая у них здесь и закрывается. Здесь были небольшие прогрызи. Вот так сделал с помощью металла. Накинул. Я думаю, уже немножко будет защищено. Потому что нужно было мне первоначально, когда я делал только деревянную клетку, обрамить все это для того, чтобы они не грызли. Если здесь, как вы видите, друзья, сильно погрызок нету, то вот кролы, они грызут довольно сильно. Я не знаю, как будет работать клетка. Я не говорю, что там супер-пупер, все, я нашел решение. Нет, это решение дешевый вариант максимально для меня. Потому что проволоку я не покупал, брусочки эти я не покупал. Ну, за лесу купил они там по 70 копеек. Главное, чтобы мне не было такого, что крол кролу перелазил. Вода, чтобы всегда была в доступе. И мне легче было с ними работать. Потому что в этих они пролазят вот сюда, сзади, между вот этих. Ну, короче, сеточка жизненькая. Если бы она была бы потолще прутик, да, как вот спереди у меня, здесь такой проблемы не было. Ну, как всегда, мы хотим сэкономить. Ну, и получаем в итоге что? Геморрой. Чтобы этого геморроя не было, придумал вот так. Правильно-неправильно, но брусок пустил сверху, чтобы его что не грызли, потому что если пускать его снизу, его согрызут. Этот ложится сюда, то есть чтобы не было доступа зубам им. Ну, если они захотят, они его что погрызут, друзья, потому что кролики, и в Африке кролики. Но самая большая была проблема, утром приходишь сюда, они здесь все бегают. Бегают, а это значит гадит, а если это гадит, соответственно, какая-то инфекция здесь посторонняя. Все, на вечер у меня работа закончена. Завесы закончились. А, как купим завесы, будем продолжать на этой стороне. Хочу и здесь доделать, потому что, чтобы уже было отсаживать крыльчат. Ну и здесь. Ну, если кому нужно кролики, обращайтесь, ну проблем. Подвоним что-нибудь на ваш выбор. Все, больше никуда мы не пойдем. Птицу скоро нужно будет саживать на улицу. Грядки Юлька уже начинают полоть. Дети бегают, кроме старшей. старшего уже со мной, потому что мама э, занимается грядками. Все, друзья, всем пока. Всем счастья, здоровья и благополучия. Мирное небо над головой. Подписывайтесь на канал. Вам мелочь, нам приятно. Делитесь в социальных сетях. Ну, пускай знает на нас. Больше. Больше. Всем пока, друзья. Пока я там крольчатники. У нас тут уже гости, друзья. Салют! Салют! Жека, салют! Что вы тут уже это? Чайник еще не закипел? Нет. Мы немножко добыли. Только поставили. Ой, Сонька. Могу... Да? Пойдем тичек покормим. Кипиш, кипиш. Вот так уже подросли. Свет мы уже практически выключаем. Да уже не, не горит здесь только так. Дежурная ламочка. Все, друзья. Всем пока.